Подобие черно-белого экрана Скупая ленинградская природа. По улице проходит ветераны, Суноцы их меньше, год от года. Сияет медь, открытые окна в доме, По мостовой идут они едины, И сверху мне видны, как на ладони, их ордена, Искорбленные спины. С годами все труднее их марш короткий, И слезы неожиданные душу над их нетвердой, старческой. Походки, от песенных, что разрывают душу, и не на братьях в каждой роте. Пусть не это затемнение в Ленинграде, они одни по-прежнему на фронте, они одни по-прежнему в осаде и в Бае раз в году, по крайней мере, приходится им снова, как когда-то, подсчитывать растущие потери, держаться до последнего солдата.